И развлекаться что, сюда, хочешь? Можно. А сюда можно здравствуйте на парковку на ярмарку здесь по пропускам есть а у вас тут да, по пропускам дорогу парковочку ясно Это рука для участников так со временем не шутим, у нас 2 минуточка. У нас там много 5 минут. Ну, видишь, холярную рекламу поставили. Вот стоит. Я-то вижу, как мы здесь поедем на коляске. А выйти-то как? Я не знаю, я в такой обуви, как я. Вообще, свинь, Ужас, ты до тротуара ты дойди сначала ремечек что ли охерели слушаю реально значит, написать за такого хамства ну это как значит сделайте парковочкой а это не это поле на и картошку можно садить пшеницу сеять